Друзья прессом, я интересный, со мной сегодня Дэнчик. Да, сам я глав БР и тем у меня в заложниках платите жалкий рар, чтобы выкупить его. Ладно, у меня с... взял заложники, но сегодня не про это видео, сегодня с ним подкаст, а, интервью, блин. да. Мы тебя обманули, это пранк, ты что, сейчас все выйдут в подарок тебе, ладно. Ладно, сегодня, так как он победил в прошлом голосовании... Давай сразу же, чтобы я не забыть, кто будет номинироваться на следующее голосование? Ну, слушай, ну ласт же остается, правильно, да? Да, ласт остается вот. и цен. Ласт цен. Ну, одного человека. Да, давай. В принципе. Давай в принципе. Думаю, можно послушать шейки, наверное, да. Хорошо, да. хорошо. Тогда следующее голосование уже будет. будет. В нем будут участвовать ласт, цен и шейки выиграть, с кем, тем и будет следующее интервью, как бы, да. Ну, медленно, но мы лучше всех опросим. Там осталось совсем немного игроков, по-моему, 10-11 штук, но мы всех быстренько опросим. И то половина отлетит. Ну да, половина отлетит, потому что паспорт не получили, значит, э, до свидания, ладно. Ну, вот давай... чтобы получить паспорт, нужно платить шалкерар, ну, да, мне и Родиону, ты... и тебе. Ну, все прав... в принципе Ну, так все и будут оставаться. Кто три шалкера платит, то ты останешься. Ладно, давай начнем... Начнем мы, как всегда, с моих, э, как бы, наводящих вопросов, как всегда, всем я его задаю. Кто ты вообще такой? Расскажи о себе. Я хоть на no ноунейм, не знаю, вот, да. Ну, на самом деле, я пришел, в общем, на 3 mm -hmm. вот, с Димоном такие сидели, играли. Ну, uh -huh. Майнкрафт, <coughs> на Теслокрафте, вот, в Мариупати. Uh -huh. И он такой говорит, ну, мне надо идти рейд отбивать, в деревне угроза какого-то, uh -huh. ну, Круто, спасибо большое. Приятно вообще. И потом, через, может, через месяц, я у него спросил, где ты играешь? Он мне там познакомил, дал свой канал, я зашел там, зарегистрировался. Uh -huh. Где ты меня очень быстро хоть и принял? Или там не было ничего, надо понимать, не помню. По-моему, тогда не было. Тогда а тогда не было. ты тогда с лицухи заходил? Нет, это был на начало 3 А, ну тогда да, там. Там, по-моему, может быть... Да, мы, по-моему, тогда перешли, и я тогда всех добавлял. А! Тогда просто все были добавлялись, я вспомнил. Да-да-да-да. Ну, тогда потом... просто ты заходил, регистрировался, Дудос. да. Хотя очень интересная история. Был Дудос, короче, мы за другом играли из школы. Uh -huh. Вот. И там uh, додос разошёл с его ником, только вместо буквы поставил букву 0. А, все И вспомнил. вот этот молодой человек забанил не его, а моего друга. Ну да, был такой дудосер один умник. Ну там два их было, если по факту сказать. Да, их было два. Мне потом они угрожали можно сказать так. ну конечно да. я немножечко сначала присел на очко но потом понял что она что пусть приезжают ладно После этого они были у меня заблокированы везде что я подумала нафиг они мне нужны ладно ну давай ты расскажешь тогда откуда ты вообще Ну, я из беларуси беларусь картошечка картошечка конечно вкусная вообще ползина это чё ну. Жареная или какая. Да, тут все, все виды. Все виды полностью, ага. И чипсы. А, ладно. Ну это логично, Конечно. да. Чипсы из картошки. Ладно. Ну, так как ты можешь сказать, ответил на вопрос, как ты появился на дир. Раньше немножечко, но. Ладно. Давай тогда дальше. Смотри, ты можешь сказать. Насчет сейчас, вот именно в этот момент, я не знаю точно, но насчет, ну, минимум, месяц назад, в этот момент. Uh, ты считался, наверное, одним из самых богатых игроков на сервере Дир. То есть, ну, у тебя был. Я сейчас считаю. Что uh -huh. Ну вот, ну, я просто не знаю, может, ты разыграл половину уже. Вот. Вопрос. Uh, ну, как вот расскажи про свой бизнес, как ты вот это как бы да. Ну, ты понял. Ну, как бы начнем с самого начала 4 сезона, когда я играл 6 часами с экранами. Там еще этих рахт не было, наверное, не знаю. Не, ну потом все ресурсы как бы я проиграл, если, ну, я там умер пару раз, и а, ресурсов не было, уху. но я пару месяцев не играл. Один, а ну, потом вот сейчас вернулся, короче, такой, надо построить магазин. Уху. Ну, то есть, естественно, надо было какие-то ресурсы изначально добывать для продажи, и этим я ну, занимался. Уху. То есть, там, может, строил фермы, пользовался чьими-то другими фермами при разрешении вот. Построил этот магазин, и сразу же в первую неделю ко мне там, ну, с первую неделю мне шла прибыль 700 кафар. Ага. Ну, так нормально. Не, ну, нормально. ну нормально, не, вообще нормально. Вот. То есть у меня уже были деньги, нормально, чтобы можно было какие-то фермы построить свои, и увеличить магазин, что uh -huh. я сделал на второй этаж. Uh -huh. Это да, было был еще до нового года, как я помню. Да, это ну... Мы там сидели, что-то обсуждали, пятерку что-то забанить кого-то. Не помню, не помню. Вот. Uh -huh. а, и получается вот... Каждую неделю приходила в принципе, там, по 6 стаков ар. Ага. Нормально так? Ну, нормально. Но ну, довольно-таки неплохо упал. Угу. Естественно, прибыль стала уменьшаться. После прихода новичков, конечно, был такой торговый бум. Угу. У меня скупали там весь на звери, там покупали литры. Ну, я с этого поднял, может, стаков пятнадцать, наверное. Ни но если честно, если бы я не устроил никакие розыгрыш, там ивенты... и. Да, тогда бы, наверное, маловероятно что. У меня было бы шалкера 3 оружия, уже. А сейчас только полтора, к сожалению. Не, ну все равно считается, что вот. как маркетинг. Ты же пытаешься завлечь свой магазин, правильно? Ну, уже нет, уже Ну, уже не твой, считается, да. Есть другая интересная работа, в которой я хочу увлечься. А вот ты из-за чего решил продавать свой магазин? Ну, во-первых, опять же. Мы сейчас обойнащили вообще вдвоём, uh -huh. онлайна нету, и, естественно, покупать ничего не будут, то uh -huh. есть... А аренда за портал заплатить надо правильно, uh -huh. вот. Ну и, в принципе, в принципе, очень тяжело, потому что там у тебя все скупили, и... Копать на звери очень долго, и да и литры, там половина товаров раскупили, я чисто теоретически не успел бы всё сделать. Uh -huh. yeah. Ну а как бы Зид, в принципе, такой молодой человек, хороший, uh -huh. я думаю, что он, он уже за первый день, то есть... Его переделал. этот магазинчик под себя. Ага, ага. так сказать. Ну, там не день, по-моему, прошел. Там два даже прошу Потому что ну, нет, мы один не раз пришли. Не пришли... Не день уже а, да? Открыл, а, ну, может, да. на второй день, не знаю. Да, нет, да, я просто помню, мы туда приходили. Там такое закрыто входить запрещено. Ну, да, да, да, Он тогда это уже все сделал. А, да, он тогда сделал. Он просто там, по-моему, товар, значит, он загружал только ходил. Ну, по секрету, по секрету. Но. Я же не весь товар свой магазин магазина забирал. Вот большинство товара 60% то, что он, или даже 70%, то, что он продает, uh -huh. это то, что я ему оставил. А-а-а. То та, та же ну... еда, там ушельство всякая. А, -а, -а, -а. тогда понятно. Не, ну, Видишь, как бы магазин продан, но хоть что-то осталось, правильно? От ну, мне даже не надо было, но это магнил, то, что там лежит. Uh -huh. О, тогда вопрос тоже про этот магазин. Цена примерно какая была? Продажа? Чего именно? Магазина. А, ну, в принципе, о, изначальная цена за территорию 2 стакар. Uh -huh. То есть, вообще, ни капли немного для такого распиаренного магазинчика который закупать за весь сервер. Uh -huh. Ну, мне самому не жалко это продавать, то есть, ну, потому что, так, магазинов нету нормально, там, у Фрозера был какой-то, ну там, цены какие-то бешеные. Uh -huh. Как прям как он сам, вот. Не, yeah, ну нормально. No. Ну, поэтому 2 кар в принципе, я считал нормальная цена, особенно его хотели покупать новички. Mm -hmm. Так что реально вполне нормально. Значит. Не, ну новичок, можно сказать, просто попался хорошо, успел. Что, мне mm -hmm. кажется, реально, если он сейчас дальше будет его как бы раскручивать как-то, то мне кажется, реально магазинах может стать спокойно, ну, вот сам он тоже одним опять вернется. Потому что новички все равно вот, они заходят, знаешь, вот, и их надо как-то просто успевать завлекать. Мне кажется, вот, которые сейчас остались, да, и играют дальше то мы их просто успели завлечь чем-то. Да там половина, даже больше половины, наших пацану с ней играет. Даже не захотел да. на сервер. Да, об этом же. Поэтому сейчас паспорта сделаем, всех кикнем. Вот, все правильно. А для чего они? Паспорт, для этого мы я и при... понял, что надо его делать, чтобы мы могли понять, как вот как раз будет, сколько у нас игроков вообще прописано реально в стране. Знаешь, чтобы он было это видео записывать не тут, а в кламмном здании ФБР. Блин, ладно, пофига. Ну и ладно, ладно, ладно, ладно. Ну, ну тогда-то мы, как бы, мы же должны были еще не да до... Ну, как бы, несколько дней назад записывать, считается, да? Ну, вот, а, а тогда в... бы... Ну, да. ну, а кому это интересно? Ладно. Вот именно. Ну, смотри, ну, ты говоришь, как раз сейчас сказал про здание ФБР. Как тебе на посту начальник ФБР? Ну, хоть и временном пока что, но на посту. Не, ну, в принципе, неплохо. за первые, там, три дня... За четыре дня, может, за пять, мы сроди спроектировали, как бы, это само здание, его uh -huh. за два дня построили. Точнее, ну, за весь вечер, за один вечер, и там, в чуть, чуть поиграли. Ну, еще. там чуть-чуть доделали, да? Потом uh -huh. на другой день, ага. А идея кому больше пришла сначала? Нет, ну, само здание решил строить я, то есть, я свой мир создал, uh -huh. построил это здание, скинул Родиону, но он потом его дополнил этим, который в которым корпусом. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Ну тогда видишь. Сотрудники... Ну, после мы это все ресурсы начали добывать, и вот построили их быстренько. Uh -huh. Ну, сколько примеров вот, по ресурсам вышло? Ну, по времени. Ну, по, -по, -по времени не говорю, по времени я не особо много. Типа, uh -huh. благодаря твоей помощи, там ты не Бог так кварца принес. Uh -huh. Я, в принципе, столько же. Кварц это основной ресурс. Я не знаю, сколько там вроде остальные ресурсы делал. Типа там всякие двери, там, uh -huh. Uh -huh. ну, украшения, я не знаю. Это надо по пути у него спрашивать. Вот. А, так, в принципе, недолго, я считаю Ну, так как это нужно было построить за неделю Мы справились за 2-3 дня Это вполне нормально не, Ну, это да, я согласен Это не За несколько дней так построить Здание, хоть, да, но пока что Временно будет, потому что, когда мы все Переедем в главный город, да, когда его построят Так, там будет именно Основное здание, где все будут храниться Ну Все находиться будет М -м Так ну а дальше, вот если смотри, как ты думаешь, ты останешься дальше на посту? Потому что сейчас пока что у тебя как бы временный срок дан. То что ты можешь пока что смотришь на свою. А уже к марту тебя все равно спросят, остаешься ты или нет на посту. Ну, вот, нет, если это будут спрашивать, то, типа я не против остать. Uh -huh. Но у меня потом еще будет один интересная идея. Uh -huh. вот. А ты будешь. Ну это вот я тебе вылаз, потом напишу, а, как okay. через месяц. А, да, okay. окей. Вот. Будешь, значит, свою идею какую-то реализовывать. А, окей. Вряд ли, согласишься, потому что там кое-что интересное. Ну, посмотреть можешь же, потому что, как бы, да. Может, что угодно будет. Потому что, может быть, интересно, может быть, и что-то Потому что я ценно тоже думал же, что мы сегодня играли. Я думал, сначала там какая-то фигня будет. Я, кстати, прошел его паркур за 34 секунды. а нормально. Вот. Потому что мне тоже казалось, сначала будет какая-то херня, честно. Когда мы зашли поиграли, мне даже и понравилась игра. Реально, если ее дополнить до конца, и уже все, можно как бы читать. А, да, ну и побольше персонажей сделать. Да, можно. вот я об этом же. Их да, согласен. И сделать хотя бы два охранника, но их надо все равно в разных местах, мне кажется, располагать. И потому тогда что надо сделать пар пару таких как... Да, так, Потому да, что комнат. если в одном месте, тогда они быстрее будут справляться, понятно, и все. Вот. Ну, смотри, мало может быть кто знает, может, ну. Это, наверное, только помнят игроки, которые были на прошлом сезоне. А, ты же уходил с сервера, правильно? Да. -да, -да это вот было, так. ну, связано и со мной, само, с собой. Вот можешь рассказать о том уходе? Может быть, просто ну, кому-то интересно. Я не помню, там был, получается, аукцион у нас, вот. И после аукциона. А там, ну, там по-моему, собраний было, нет? Может собрание, или, я не помню. Не помню, но... Может, Там было что-то вот на торговой федерации, который потерял джаст. И, короче, мы там шли по этому торговой федерации. Uh -huh. И там о, чел какой-то, я не помню его ник, честно. Я понял, ага. Он, короче, упал в пропасть. И шесть или семь человек это видела. И ага. подтвердала. А ты такой, ну ребятки, ну видео туда здесь нету, поэтому выйдете нафиг. Ну еще этот человек, короче, он согласился строить какой-то ивент новогодний. А -а -а. Поэтому мы подумали, что это еще и с этим связано. Ну. Угу. Вот не, не ну тогда я из-за чего? Потому что вы когда вот реально начали, я же тебе уже и сам объяснял это... Ну еще раз это... просто повторю, что типа реально, хоть я просто из-за чего говорю бывает на стриме, что ну ладно с читами, ну бывает потом доказательство, потому что пойми, я легче потом сам зайду какой-нибудь именно режим, да, вот это как раз через админак и просто посмотрю за ним, что, потому что и он примерно был через месяц забанен, также с потому ну, что да, мне сообщи, я когда не был на сервере, неспроста это у меня были тут связи с которыми я общался, ну Ангрос, да, мне докладывали информацию, Ангрос нет, ангроз из Just, мы и Just, потом, после этого, <coughs>, тоже с нами перешли на другой проект играть. Ну я понял. Ну я, я так, видел вас, чтобы... Не, вы... не, я... я... Сам, что да, не, не, не, не, а что я скажу ему? я пойду ему скажу, вы охренели информацию? Мне как-то... Я сама. не... Я не один человек, который все время может говорить, что... Зачем вы передаете... Мне как-то реально... Ну, говори, ну потому что, потому что если, например, играешь, потому что мне бы было самому интересно вот, если бы я бы играл, меня кикнул, мне было бы интересно, что там происходит на сервере дальше, пока меня нет, например, потому Есть что такая. вот, потому что вероятно что некоторые уходят, да, но потом же они возвращаются. Потому что, например, им либо скучно где-нибудь становится, ну, нет, конечно, на других, может, поле веселье будет, побольше веселье, но, например, есть некоторые реально, которые возвращаются из-за что им скучно становится. Мы их, почему я их не мою, я их почти всех, которые возвращаются, добавляю обратно. Ну, конечно, если этот человек не дебил, потому что есть человек, который, например, также сейчас приведем случай с Ковчегом, да? Ты, возможно, видел, что там происходило в Дискорде? Да, вот эти он. все оскорбления, которые были, да? Вот. И был уже... Вообще, это это скажу так, по факту, было ему несколько предупреждений выдано, что, типа, это уже приколы Закончились, уже достало. Вот это все смотреть, как тебя типа взламывают. Но из-за чего у нас потом сложилось уже мнение, что его типа взламывают? Потому что в последний раз, когда вот именно последние, которые капли уже стало взлом, его, да? Стало то, что, по-моему, а что было? Сейчас скажу. А, мы ему за день до этого писали, что поставь на свой аккаунт э, двойную антификацию Дискорда. Он поставил, как нам написал, что полностью эта двойная антификация теперь у него стоит, и все, вы можете спокойно ничего мне не говорить, да, насчет этого. Ну, все, мы сидели, ничего не говорили ему насчет этого. И, и на следующий день его полностью взламывают. Ну, нормально так. Ну, и у нас уже капли стало, мы просто его кикнули, сказали... Ну, типа, да? он еще говорит, что это как там... Гакел. афи, не знаю. Нет, вот. возможно, mm. насчет этого, в первые разы, там, в первые несколько раз, возможно, реально, его Гакел. Возможно, мы не можем утверждать, потому что у нас как бы полноценных доказательств нет, правильно? Нет, нет, и было одно доказательство, потому что там было... Это в сентябре прям было после грифа Гакела. Где-то, может, за... через несколько дней... Я утром встал, когда уже в школу иду, а мне в Дискорде приходит оповещение, что меня упомянул кто-то там и что-то там написал. Я открываю, там такое оскорбление на пол поллиц... на полстраницы. Ну, вот и с Новым годом, как говорится. Да. Вот, по-моему, мне кажется, тогда реально он был, а вот уже потом он забил. Это уже не он делал. Что... Мне кажется, типа, вот я сколько бы с ним не общался, то есть на третьем сезоне и на четвертом... И сейчас. Uh -huh. Ну, он, в принципе, вот, ну, при общении довольно-таки адекватный нормальный человек, не знаю. Да, я... Ну, я не, я вот э, про него я ничего сказать просто так не могу тоже. Потому что, как бы... Э, э, вот про другого одного человека я могу много чего сказать. На него я больше всего злости и гнева держу. Но про Гакила, честно, я скажу, ничего про него не держу. Да, вот есть у него... У него мне кажется, такое чувство бывает раз, может, в месяц. Какой-нибудь сплеск эмоций идет и все то есть и когда у нее этот сплеск идет и он не может сказать не контролирует себя что, почему пошло это что он кикнулся например с сервера что тогда он просто был вот этот ярик же у нас брода вот этот, который с кучей незрита был ну, нормально тогда. Ну, я еще этот рассказывал за эфир, что у него там у первого был стак на зарядах блоков. Да. Я просто посчитал, я чуть не в шоке был. Ну. Чуть -чуть. Не, ну хотя по путям можно было его, я уже давно палила, я просто хотела найти, чтобы именно прям случай, что он при мне копался. А он все время, когда я заходил за ним следить, он минут на пять заходил и выходил. Я такой, ну ты, Гет, Гет, а я хотел за тобой посмотреть. Вот, он тогда все время гакил к этому ярику, бровил вот этому лес. Я ему пытался разнять их все, потому что ну пытался ему сказать, что ну можно как бы все, ну идите на свою базу играть там и так далее. Нет, они просто лезут к нему каждый день. То есть то, они, например, придут в один день к общему мнению, что да все, и на следующий день они опять у него на базе находятся. Только смотри, например, если Ярик к ним на базу придет, то эти начнут его сразу же убивать. А как э -э -э, как бы они к нему на базу придут, то Ярик, конечно, их не трогает. Ну, конечно, там все было запутано, если по факту сказать. Ну, если не то, если на базу, то все равно, как бы если он начнет хабить, то они его убьют. Это понятно, да. Хотя, нет. Он не дурак. Ну, ну, он умный. Ладно, я согласен, потому что их-то двое налетало сразу же. Он не по одиночке вот так они ходили. Они сразу же с ковчегом, оп, здрасте, добрый день. А вот, ну, когда гриф, конечно... Не, мне кажется, такое чувство было сначала, вот, что Гекел, как бы, как сказать тебе по факту по-правильному-то. Как будто думал, что просто так. Ну, за гриффиритас чуть-чуть, например, да. И забью. Ну и все, ничего с ним не будет, он потом когда-нибудь сможет обратно. Не. Конечно, был, я тебе не знаю, может, кому-то рассказывал, нет, но был случай, что его могли вернуть на сервер после грифа. Там Не, такого не слышал. Нет, там, короче, там какой-то прикол, что. Вот Ярик, да, вот этот наш банан, да? Он. Они с ним, с Гакелом тоже вообще никак. Не дружили, ничего, вообще не было у них. То есть они просто сидели, р, угорали там, да, били друг друга, как всегда. Потом а, за Яриком гонялись. Ну, короче, вот это всякая, так же, как с Яриком было Вот. А -а и потом мне он, Ярик он, пишет где-то, ну, несколько месяцев назад, по-моему, наверное... А, по, осень, по осенним каникулам мне пишет. Типа, давай вернем Гакила под мою ответственность. Сначала они с ним не дружат, а потом он возвращает их. Ну, может, он надо что его никто не убивает. Ну, возможно, но. Я, конечно, из-за того, что, ну, как бы Я знал, что Гакил начнет опять какую нибудь что, Ну ладно, его вернешь. Нет, есть вариант, что он не будет ничего делать. Но есть вариант, что он опять вернется, например, и начнет, ну, как бы устраивать фигню в разную. Оху ну, ты. откатим, если что, типа. Ну это, ну, это да. Страшно. Ну, я из-за этого решил ему выдвинуть требование. что я ему сказал, что у него, значит, есть один шанс. То есть, вот, э, как это сказать, тебе? вот э, любые оскорбления запрещены, ему, ну, то, короче, все, что запрещено в Конституции, например, для него запрещено в три раза больше. Оскорбления, убийства и так далее, ему все запрещены. То есть, если на него, например, жалуются, то все, и он и это подтверждается, то все, он вылетает. Но! Uh, это я не говорил же никому, но uh, не, он же, не, как понял, догахил, либо не додумал uh, до конца, либо что такое, но... Uh, как это сказать правильно? Mm. Ну, короче, он не подумал, что это временно все было бы. Потому что он бы, наверное, месяц бы так, с такими требованиями пожил бы. Потом бы я бы их, конечно, снял. Ну, не знаю. Ну, короче, запутано все вот этого. Все было запутано всегда. Our... Вот. Ты вообще тут? Ну, а да, ты... слушаю, я начинаю. просто думал, Конечно. ты уже уж... Да, я я буду... А, ну вот. А, так, значит... Тут... Ага. Смотри, значит, теперь вопрос от Криса. Вот, реально важный вопрос. А ты меня в начале стрима... Фу, почему, какого стрима? В начале нашего интервью сказал, что ты меня в подвале держишь. Значит, теперь Крис у тебя спрашивает, кого ты держишь в подвале в себе? Ну, на самом деле, они у меня оба в подвале. Даже не Там, там больше. Ну, мы не будем об этом, понимаете, ребят? Это секретная информация. Там много или... Сколько нас в подвале? У вас 27 человек. 27 человек? Капец, друзья. Я думаю, что он просто пропал. Ему интернет, походу, отключили, его наказали. Он на самом нижнем уровне, если что. Ай, ну я и говорю, до него интернет долго доходит. Да-да-да. Ладно. Так. Значит, теперь про э, поговорим э, немножечко про Телеграм наш, да, если что, ссылочка в описании, друзья. Э, объясни, пожалуйста, объясни, я, может быть, что-то знаю примерно, но объясни мне все таки про мем, э, вот этот, который в Телеграме сейчас у нас все идет. Например, Аква плюс Денчик. Ну, вчера-то всё перестроилось. Теперь... А, -а, а давай дальше, давай я рассказываю про себя. Я слушаю. Ай, я пищегу. Давай, ну просто реально, я так и не понял, как он появился, этот мем. А, так, ну, подожди, ты пытаюсь вспомнить, подумать, может, ты вспомню. Так, ну смотри. Мы с Мелкусом, получается, сидели, играли. Ну, и он, он, он, он сейчас стримил. Ага. Я тоже там был, короче, мы с ним в дискордике сидели. Ага. И типа на стримы зашла. Ну, он говорит, рассказывал, к.. Как... Кто снимал его на Ну Я понял. С ну. Каскиром. Ага. Вот. Потом Аквадо зашел на стрим. А, боже, вот. по-моему, тогда и я, возможно, был. Да, это. А, да. все, вспомнил, это, тогда, да. все, все. Давай дальше что-то. Угу. Теперь я то ну, потому ушел... что... Я начал комплименты мне делать, короче. Вот. Ага. Потом мы пошли на тренажерчик, сидели там. Вот, и все. У -у -у -у. И все, Денчик плюс. Ладно. Ладно, получается, это просто локальный мем, да, получается. Получается. Local мем. А, так, а, значит, дальше вопрос. А, также, можно сказать, почти дефолт, но я во всех говорил, но а, всегда я во всех интервью спрашивал, последних, особенно, которые этот месяц прошлый шли, что а, как будете праздновать Новый год. Ну, так как Новый год у нас уже закончился, у тебя спрошу, что тебе подарили на Новый год? М Много всего. Много всего, но ну, перечислен, мне даже... Вот, интересно. Там, Вярочки, наушники, 500 долларов. 100$? долларов. Коробочек, да, коробочка mm -hmm. в танчиках. А -а -а. 100 долларов mm -hmm. на киви, да? <свят> <свят> Не, наличкой. А наличкой, ай, -а -а, блин, ну все тогда неинтересно, -то <свят> <свят> вот. Нереально. Ну вообще, 100 долларов это сколько у нас в рублях то? На семь. Темного. Пу-пу-пу-пу-пу, подожди, ну где-то что-то я запутался. Сейчас я даже посчитаю, мне теперь даже интересно, сколько это. Я либо 3 500, либо 35. Я, я просто дурачок. Ну, да. по-моему, там 1, это 80. А, 80, ну тогда по на 80, моему... на 50. Ну, может, меньше. Короче, 40 тысяч. Ну, нормально так. Да. 40 тысяч, не, ну ты бизнесмен, это значит... Смотри, 40 тысяч, это на сколько просто оплата сервера? Просто ради интереса. Делим на это. 50 оплат сервера. Это. Дальше делим это на 12. Это 4 года оплаты. 4 года и два месяца. Ни хрена мы сезон можем продлить. Так, ну я пойду, пожалуй. А, все, э, куда, куда, куда? Ладно. А, дальше. Смотри. Ты сейчас говорил, например, что ты в танчике там, да, вот какие вообще да. игры ещё, ты игры еще, кроме Майнкрафта, играешь? Ну, ну, в танки, в GTA, да, и все, в принципе. И все. В танках какой там ранг или как это правильно у вас? Я просто не играю. А левел yeah. у меня максимальный есть. Самый максимальный. Да, самый десятый. Десятый. Да, несколько штук даже, там где-то штук 10, наверное. а а, а Брал Старс, как тебе? телефончики, иногда, изредка, там, раз в недельку можно поиграть. А -а -а, ну нормально, да. Не, ну я, если так, насчет Бравл Старс, у меня, я вообще редко... Не, мне его заставил Нет, вообще... ну у меня там 15,5 ну. тысяч кубков. Блин, и один так, тут, что здесь, мало. походу, лох. Да. Да? ты не золотой? Вот ты чё, хрен, нет? Вот. Ну, а, реально. Ну. ну, ну смотри, а, вот как раз мы говорили насчет типа ухода с того из-за того, что я тебе не по с читами, да, код вот, Как ты вообще относишься к читами и вообще использовал ли ты их когда-то там? Ну, конечно же, использовал, но на четвертом не использовал, а на третьем не использовал. Ну, мы так и знали. Ну, это как бы не читы, это как бы это ресурс пак, ну, но мы не будем считать. Давай который без у меня V2 шейдеры. А, V2 вот. шейдеры, нормально. Да, не, да, да. ну вот э, щ... ну, давай просто засчитаем, что вот э, без X-Ray именно будем считать. Не, вот ты вообще я, не, даже, не использовал? Я, я пытался скачать, но у меня не получилось. А, ну нормально. Ну, а к читерам, как я отношусь, ну типа, ну, пусть играют, мне пофиг. Пусть играют, мне пофиг, но самое главное, чтобы... Их сразу же убирали, да? Ну, можно поиграть пару дней, потом ба банан. Ну. Ярик, банан. Ну. Мне вот, э, просто как вот, знаешь, э, если скачать читы, ну вот просто интересно, а что там такого веселого с ними играть? Ты без понятия. Ну, полетаешь типа. ты немножечко с ними там, ну, и что? Ну, и все, теперь ты крутой, ты полегал. Ну, все, типа, ну да, я крутой, я полетал на сервере, и все, все просто, слэг прикол. Ну, да. Вот. А что, а что больше? Ну, не знаю. Ну, не, ну, как бы, реально, мне вот когда читеры какие-то попадаются Не, особенно, ну, ладно, есть читеры, например, как... Ну ладно, я уже сейчас опять скажу, что я про него хочу... Ладно, а, вспомнил Ацербита, да, вот его читерский меч красивый, да? Не, вот. меч классный, я Ме... заценил. Ну. А, ты, а, он же тебя. А тогда он тебя убил или как это произошло? Нет, ты? я его нашел этот меч, короче. А -а -а. Я его не хотел никому показывать, но такой. Это Егорка, мне такой. Ну, мы с ним дискордели, а -а -а. я ему сказал, одному. Он такой меня ударил и. Все! Еще минус броня. Ну нормально. Такой, тебя типа, потом, ну, может мне броню восстановишь, типа, но с ней бронь. Давай. Ну, ну да, тогда, по-моему. А, нет, вот насчет того, когда не помню, но после зимы у нас точно появился плагин. Где мы, типа я все откаты могу сразу же делать брони То есть любой ну, брони да, какой не Ну какой плагин мне тоже... понравился Особенно, когда сегодня я заработал А, ну нормально, да Не-не, он другой То есть э, Куай это именно откаты территории, да? Ага, а, вот... да? Да, именно только откаты территории А у нас стоит другой плагин на откат инвентаря Смотри, ну тогда, наверное, уже это последний вопрос, у нас интервью реально получилось где-то минут на 30. как ты и хотел. Принципе, как я и хотел, потому ну. что это интервью найти на всякие на часы, это, это ужас. Это долго, согласен, кому они нужны, это Милопа там разговаривает, сидит, ой. Ну смотри, э, вот у тебя же есть канал свой, да? Ну, по идее да. Ну, как бы. Но, как если раньше вспомнить, особенно когда тогда, когда мы там с тобой. Вот когда. Ну, как бы ты ушел с сервера, да. Вы, может сказать, поссорились. Вот э, там, э, ну, я помню, ты делал стримы. Ну, по-моему, один раз или два запустил стримы. Не, стримов я делал на самом канале 5 штук, типа. Ага. Ну, я их делал только по дерьму У -у -у. А типа. вот, например, а что сейчас ты не ведешь, например. Просто. Интересно. Да, времени не особо много, типа и монтажить и снимать, и. И все и... подряд делать, да? Берешь да, и мы... пишешь, может, говоришь. Говоришь, что ну, я сейчас на как бы нас, извините. А, и все, он тебе делает монтаж бесплатно. Ну, вот, как кажется, деньги есть, когда деньги я вернусь. Ну вот. Ну и Ну, ты, как понимаю, может быть, если время будет свободно, планируешь, да, все-таки? Ну, возможно, как-нибудь через котик. Ну, мне так тоже ну, одно... Короче, как каста, да. А дать. Ну, каст, да, там, когда вернется через годик. Мы, я говорю, я ему локальный мем. Я жду, чтобы он вернулся в следующем году, 31 декабря. каст, сколько, сколько у каста подписчиков? 200 с чем-то. У меня наверное, Ну, нет, ну, если так посчитать всех его, потому что там же у него есть же второй канал, Робокактус, там у него еще больше, по-моему, было. Капец. Ну, я сам был в шоке. Ну, чисто Глайк прикол с его этим. Ну, короче, он дурачок, профукал столько. Э, вот если как он говорил, у него пропали рики. Ну просто напиши, у тебя, как будто у него нет друзей, которые могут скинуть ему что-то. Бедный чел. Не, ну у меня. Он, он, у он меня кучу. эти, у меня этих ригов для этих всех, Кинема, uh, 4D, сколько? На 16 игов накачано. Нифига себе, у меня 4 приложения. А, -а, а. Не, у меня просто они, знаешь, что вот так скачиваешь. То есть. У меня просто большинство ригов одинаковых, просто то есть они просто по, по, по большим папкам распределены, да, например, в одной папке там еще несколько ригов. И они могут повторяться, потому что один раз кто-то скинет там на одном, да, увидишь. Потом другой там кто-то скинет. Ну, так и будет. Поэтому оно и так у меня много там чего накачано. На разных па карточек. Карты вообще разных, да. Вот. Ну, так-то все. У меня к тебе больше вопросов нету. Вообще. Ну, получается, в подвал теперь, да? Ну, да, в подвал, ладно. Ладно, друзья, я тогда в подвал, да, сейчас пойду. А вы ждите следующее интервью, оно может быть либо шейки, либо ластом, либо ценом, да, чисто, да. Ну, да, если я его выпущу. Если правда. он меня выпустит. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока. Да, с вас uh, решил каража.